Синий Выберу самое синее море, Белый прибелый возьму пароход. Грязь мою, где-то а, а, на мюнх рода волк, да, да, да, на да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, без сейчас не дны чуть не волча, но часть молчат. в порядке держит и в доме наспыча. Синее море Белый Прибелый Возьму пароход В саду Поеду народный прямую Все